Виталий, приветствую тебя. Наш традиционный эфир. Во вторник обсуждаем с тобой традиционно рынки. С точки зрения технических возможностей, когда есть хорошие паттерны, их, безусловно, тоже подсвечиваем. С точки зрения фундаментального фона, ну и делаем иногда акцент на сантимент, если есть тоже хорошие сигналы. Наша задача помочь нашим подписчикам, с тобой, тем, кто смотрит за нашим совместным контентом, разобраться в текущей ситуации и принять какое-то торговое решение. Понимаю, что, конечно же, на, в текущих реалиях на рынках довольно сложно принимать торговые решения, потому что очень много вводных факторов неопределенности, которые буквально разворачивают рынки на 180 градусов за очень короткие промежутки времени. Ну что, если в целом как бы охарактеризовать эту неделю, два очень важных события еще впереди это отчет по инфляции в США завтра, то есть будет серьезный повод для волатильности. Я думаю, что в конечном счете доллар раскачает, движения будут значительными. И в четверг, еще заседание банка Англии, повышение ключевой процентной ставки. Я думаю, что это даже не обсуждается. В свете, опять же, тех решений, которые были приняты по ставке ЦБ, Федрезервам и Резервным банкам Австралии на прошлой неделе. А ситуация в Англии, она хуже с точки зрения текущего показателя инфляции и э, с точки зрения того, что с этой инфляцией нужно что-то делать. Нужно принимать какие-то проактивные действия и решения. Вот сегодня я тогда обращу внимание и подсвечу возможности по фунту как раз. Если, Виталий, у тебя есть тоже что сказать по этому инструменту, будет неплохо. Так, давайте к демонстрации экрана. Начнем мы традиционно с индекса доллара. Текущая котировка 101.18. Я думаю, что мы будем правы, скажем, что индекс доллара продолжает консолидироваться в районе 101 пункта и, как по мне, все-таки прям просится на то, чтобы оказаться на более низких ценовых уровнях и рубежах. Все наследие прошлой недели – это от банковского кризиса, точнее дополнительного фона, который усилил эту проблематику для региональных американских банков, до фактического решения Федрезерва поднять процентную ставку, но с таким подвешенным вопросом того, что с этой ставкой будет дальше. Хотя, если мы будем рассуждать на тему того, как ФРС станет корректировать ставку дальше, у нас есть всем известный инструмент FedWatch, можно перейти на сайт, посмотреть. Вот буквально перед своим сегодняшним брифингом тоже пытался оценить, как бы, чтобы быть не голословным, а оперировать конкретными цифрами. Вероятность повышения ставки в июне на 25 байсных пунктов ниже 10%. процентов. Но что интересно, если мы посмотрим, какое решение может быть принято Федеризировым в июле, то 30% вероятности составляет уже то, что ставку даже снизят. Ну, 30% это, конечно же, существенно ниже 50%, поэтому не нужно прям совсем раскручивать идею того, что ставку обязательно снизят, но нужно просто иметь в виду, что новостной фон может ухудшиться, например, еще один банк, который выйдет на передовой вот этих проблем, либо, кто знает, Потолок государственного долга, да, эту тему постоянно обсуждают, она во всех средствах массовой информации, каждый раз, когда к нему приближается американская экономика, когда Конгресс, республиканцы, демократы постоянно бодаются, не могут найти общего знаменателя, прийти к компромиссу. Но всегда эта тема интересная тем, что все задаются вопросом, а что, если потолка государственного долга этот потолок не пересмотрят? И что тогда будет с обслуживанием государственных долговых обязательств и так далее. Есть ли вероятность для дефолта американской экономики? ну Я думаю, ты со мной согласишься, что вероятность дефолта, она стремится к нулю. Ну, потому что США вряд ли это допустит. Но, с другой стороны, тоже много раз я говорил о том, что сейчас происходит в мире. Происходит то, что, в принципе, не должно было происходить, начиная там от пандемии и кончая определенного рода конфликтов геополитических Поэтому, кто знает, может быть, следующим таким абсолютно невероятным сценарием, который в конечном счете реализуется, будет вот этот вот дефолт американской экономики. И вот все, кто хоронил доллар на протяжении последних десятилетий, может быть, наконец-таки получат действительно повод и возможность увидеть доллар именно в числе серьезных аутсайдеров. С серьезными потерями. Я пока что не берусь судить о вероятности этого дефолта. Пока что текущая реальность такова, что нет решения по потолку государственного долга. Средства для покрытия государственных расходов заканчиваются. Джан Хиллин в эти выходные дала понять, что еще месяц всех резервных фондов хватит, чтобы покрывать обязательства. Что будет дальше, покажет время. Мне на этом фоне пока доставляет определенного рода удовольствие, спекулирует на идее слабости доллара, поэтому я каждый раз, когда у меня есть возможность высказаться, подбирая факторы, связанные с вот этой темой, которую я назвал, с банковским кризисом, высокая вероятность того, что и ФРС на этом фоне более не станет повышать процентную ставку, особенно если завтра мы увидим еще, еще один. Блок данных, который подтвердит значительное снижение инфляции в прошлом месяце в США. Поэтому потенциально я, Виталий, жду индекс доллара ниже 101 пункта в ближайшей торговой сессии. И моя цель среднесрочная – это все-таки закрепление этого инструмента ниже 100 пунктов. Так, хочу обратить ваше внимание, друзья, на золото. Сейчас котировки 2022 доллара за тройскую унцию. Смотрим на индекс настроений. Сигнал не то чтобы прям качественный, но 65% трейдеров золото шартик. Я, как правило, принимаю решение о том, чтобы использовать данный индекс настроения, когда перекос 70-30. Но... 65% очень близко к 70%, поэтому вполне возможно при небольшом росте золота мы опять увидим, что толпа будет залазить в продажи и, соответственно, ждать развития нисходящей динамики. Я за идею укрепления позиции рынка драгоценных металлов, потому что все те факторы, которые я озвучил, они являются факторами, которые провоцируют панические настроения и э, подвешивают... Э, вот эту неопределенность относительно того, что будет дальше с такими традиционными финансовыми активами, с рисковыми активами, с фондовым рынком и так далее. Пока этот фон остается таким напряженным, я думаю, что золото будет пользоваться спросом со стороны институционалов. Последний отчет, кстати, от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами показал, что и общее число спекулятивных позиций на прошлой неделе – Выросла на 10 тысяч контрактов с 185 до 195 тысяч. Если перевалим за 200 тысяч, то это будет максимальный показатель спроса со стороны институционалов больше, чем за полтора года. Цель 2050 и потенциально выше. Те, кто не хочет рисковать прямо с текущих уровней, можно дождаться теста повторного психологической поддержки 2000 и уже покупать оттуда. И британская валюта, поскольку заседание Банка Англии впереди, я думаю, что ставку повысить но ну, не на 25 байсных пунктов, а на 50 байсных пунктов, потому что инфляция в Англии выше 10%, это нонсенс, парадокс, самый высокий показатель среди всех развитых стран, и нельзя будет решить проблему высокой инфляции, лишь... Ястребиный риторикой и планами, что когда-то там ставка будет еще выше. Нужно уже радикально действовать, вмешиваться, агрессивно повышать ставку и э, надеяться, что все это позитивным образом скажется на снижение вот этого ценового давления. Поэтому в этот четверг мой э, расклад. Политика будет жесткой, бескомпромиссной. Банк Англии может переплюнуть другие регуляторы, повысить ее сразу на 50 базисных пунктов. И сейчас вот э, по индексу настроения, Виталий, может быть, тебе будет интересно, 79% трейдеров шортит фунт. То есть это прям совсем тотальное большинство. Я думаю, что только по этой причине, прям даже если опустить заседание Банка Англии, можно было бы предположить, что рынок пойдет выносить толпу. Где этот вынос произойдет? Я думаю, что где-то в диапазоне 1.28-1.30. Поэтому моя долгосрочная установка такая, покупать, друзья, рисковать, пункта с ну, такими высокими целевыми ожиданиями. Так, слово тебе. Ну, с фундаментальной точки зрения, что я могу добавить по поводу госдолга, да, они муссируют, торгуются между собой, да, каждый себе что-то хочет выторговать, республиканцы, демократы, кому сколько денег. Ну, ты, в принципе, правильно отметил, что все возможно, да, в текущем мире могут и объявить, могут. Я думаю, что максимум они до какого-то предела допустят такого, что кто-то понервничал, чтобы поторговаться получив в свою сторону. Но рано или поздно это произойдет, и они будут частично объявлять дефолт, чтобы кинуть многих, да, на долги. Но я бы здесь вот не согласился с тем моментом, что до Доллар просядет. Я наоборот вижу, что глобально доллар будет расти, потому что когда все будут бежать с рисковых активов, номер uh -huh. один это золото, да, там, доллар, ну там, возможно, какие-то другие валюты там швейцарский франк, иена. Но первое это будет, скажем, золото и доллар. Да, потому что когда ты будешь избавляться от своих каких-то активов, то и автоматическая конвертация идет в доллары. Поэтому доллар будет пользоваться спросом. Это если о долгосрочных перспективах. По поводу инфляции пока на эту тему не думаю там глобально, что произойдет. Пока смотрю технически. Сейчас разберу рынок конкретно. Ну еще добавить по поводу банков, да. Вот <coughs> у нас как в марте начались проблемы с этими банками. И вот на прошлой неделе замелькали там проблемы э, с другими банками, э, такими мелкими, э, уже там топ-50, э, там Pacific какой-то, Вест, э, я не помню West название. Alliance, да. да, да, да. Ну, такие мелкие банки, я о них даже раньше не слышал. Э, ну, пока под конец недели, там, под пятницу уже это успокоилось немножко, но видим, что проблема есть, она нерешаема, да, то есть э, ставки на максимальных значениях это удорожание скажем, денег для банков. Плюс, если смотреть на другие статистические данные по рынку недвижимости, там очень сильные проблемы в США. Это даже в той же Европе вчера выходили данные по, по производству. да Все падает. Производство автомобилей тоже падает очень да, сильно. Да, самое серьезное снижение на 6%. Да, по да. В принципе, план, план США выполнен, ну как выполнен, частично по, по уничтожению, скажем, промышленности Европы, почти выполнен, да, многие, как мы знаем, крупные предприятия переносятся в США, ну еще второй кого нужно уничтожить, это, это Китай, я думаю, что где-то в ближайшее время нужно будет ждать, скажем, там, какой-то конфликта сильного с Китаем, плюс Арктика будет проблема там тоже поэтому будет весело в ближайшие там, несколько лет ну там ближайшие возможно 10 лет то есть будет интересно достаточно поэтому запасаемся компьютерами так по рынку в прошлый раз у меня был блок из таких инструментов как доллар металлы и рынок криптовалют ну давайте пройдемся что, что, что я говорил по индексу доллара в прошлый раз я ожидал роста индекса доллара, плюс там по отношению к другим валютам. Этот рост произошел, но он был локальным. Да, там В течение двух дней, вот как раз под конец апреля, я перевернулся с медведя по индексу доллара на БК. И, как видим, получил только локальный рост. Того роста, который я ожидал среднесрочного, я не получил. И на текущий момент... Я снова перевернулся в сторону медведей по данному инструменту. И пока мы находимся ниже, так скажем, отметочки 101.50, я бы набирал шорт по данному инструменту с целью пробития 101, 150 и где-то в район там 100 и, и ниже, да. Пока мы находимся ниже 101.50. Ну, могут максимум еще там к верхней границе 102 уйти как вариант, но не должны, по идее, если мы все-таки будем ломать 101.50-102, вот эту зону, вот я снова буду переключаться на, скажем, на бэкап по индексу доллара. И возможно, та коррекция, о которой я говорил, она произойдет. Но пока по факту. Мы еще находимся на уровне поддержки 101. Можно ли отсюда покупать? В принципе, в принципе такой вариант возможен. Если, скажем, прям обезопаситься по поводу шортов текущих, можно рассмотреть другой вариант. Это на пробой с работы, то есть не с текущих набирать шорт, а лимиткой, целостопом. Ниже уровня, вот здесь четко видно, что мы последние там, 4 дня удерживаем уровень 180. И где-то вот на той отметке 100.75 выставить селл-стоп и с надеждой на пробой. А работать, скажем так, с таким более верняком. Да? Это что касается индекса доллара. Поэтому вот такая картинка. Если смотреть на другие инструменты, тот же евро-доллар, Здесь аналогичная картинка, вот я э, шортил тоже в конце апреля евро-доллар, вот на отметке вот этих максимумов, да, мы здесь сделали ложный вынос, э, но ну, тоже здесь профит был в моменте около 100 пунктов, и дальше, скажем, мы дальше не пошли. И на текущий момент аналогично, э, по евро-доллару, пока мы находимся выше значений, в районе там 1.0960, 1.09 условно 80. Я бы рассматривал покупки только после слома вот этой поддержки ключевой и вот этого локального тренда. Можно говорить вот о каком-то коррекционном снижении по евро-доллару. Пока за лонги чуть-чуть немножко сейчас текущих поддавливают, поэтому здесь бы лучше, конечно, подождать какую-то локальную локальный выкуп, да. Или подождать, как сегодня дневочка закроется и уже там на, на инфляции работать. Это что касается евро. По фунту, в принципе, я с тобой согласен. Там тренд э, лонговый, пока никаких признаков на шорт нет. Да? Uh -huh. мы, э, э, мы прошли ключевой уровень 1.25.25. Я на прошлый, прошлый раз говорил э, обратить внимание на данный уровень и ниже него шортить. Э, в принципе, снижение было, оно было небольшое, поэтому прибыль там интрадей можно было заработать, дальше мы не пошли. Ну и что касается металла, вот здесь у меня сработали убыточки по данному инструменту. Я думал, что мы будем корректироваться по золоту аналогично, как и по индексу доллара, но здесь не пошли, так как как раз под конец, ну я бы не сказал под конец, да, вот, в прошлой неделе, когда начались проблемы в этих банках, то начали укладываться в золото. И золото обновило локальные максимумы. И поэтому здесь сработали убытки. На текущий момент, вот ты отметила, сколько там, 65% да, продаж? По золоту, да. Да, да, по золоту. Поэтому но не исключаю, что возможно это был какой-то финальный вынос и мы уйдем на еще какую-то коррекцию я буду пока по золоту ждать вот где-то в фрейме 2050 или плюс-минус, вот, что мы там проторгуемся в ближайшее время здесь конечно сильный тренд ну и плюс на недельном там, фрейме у нас получается мы практически на исторических максимумах то есть мы даже там 2080 условно, да мы его пощупали, там это максимум 2020 года, не смогли пробить, есть реакция, то есть это какой-то потолок. Поэтому не исключая какую-то техническую коррекцию от этого уровня, буду наблюдать за этим по золоту, если что-то нарисуется, буду шортить. Ну и что касается рынок криптовалют, вот этот рынок немножко отработал в принципе локально, Гаврил следить за биткоином в районе 30 тысяч плюс-минус мы от, этого, от этой зоны сопротивления мы падаем пока локально к локальным уровням поддержки но я думаю что здесь возможно потенциал для снижения более сильный в район 25 тысяч плюс минус и возможно там в район 20 тысяч это на ближайшее время на, на май пока покупок о покупках сложно сказать если будем сильно выкупать буду пересматривать то же самое Эфир, вот мы удержали, здесь немножко был ложный вынос, уровня там, 1960, ну практически 2000 мы удержали, но здесь тоже такое хорошее накопление, я думаю, что мы будем по эфиру тоже снижаться, вот как-то вот так, то есть рынок криптовалют пока, пока под давлением и он будет корректироваться. Mm -hmm. Виталий, спасибо Хорошо. тебе за твои рекомендации, за идеи. Ждем отчет по инфляции завтра и заседание Банка Англии в четверг. Соответственно, через неделю, во вторник мы с тобой вернемся к этим фундаментальным событиям. Ну, придется нам это сделать, потому что это основные триггеры рынка. Посмотрим, как на них отреагирует рынок, что произойдет с долларом, с рисковыми инструментами. Но я думаю, что мы в целом с тобой правы, потому что очень много подсказок, индикаторов вот этих водных на основании которых эти решения были приняты о сохранении длинных позиций по рисковым активам и шарта доллара. Еще раз тебе большое спасибо, тоже хорошего закрытия недели, хороших выходных и до встречи во вторник. Пока, ну, Пока, удачи.